Добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова понедельник и мы снова о долголетии. А долголетие у нас зависит от многих факторов. И мы сегодня говорим о деньгах, о том, чем заняться и где заработать. И э, в своем анонсе я написала, что у нас вообще, когда мы выбираем какое-то дело или э, думаем о том, чем заняться, какое предложение принять, э, в голове и в сердце, и в душе очень много разных страхов и сомнений. И э, мы не всегда можем понять вообще, чего мы боимся. Потому что страх не темноты, мы боимся не темноты, а кто там в темноте находится. И вот не тот слой, который виден, а тот внутренний слой, внутреннее ощущение того, тех сомнений, которые у нас есть. Итак, скажите, пожалуйста, во-первых, хорошо ли меня видно? Плюсики поставьте, пожалуйста. Да. Так. Спасибо большое. Вижу, вижу, плюсики побежали. А, хорошо слышно? Все со звуком в порядке. А то мы тут меняем дислокацию, меняем аппаратуру, и поэтому не очень всегда понятно. Так. Отлично. Все. Хорошо видно. Ну и теперь скажите, пожалуйста, а, те люди, которые присутствуют здесь, откуда вы? Напишите, пожалуйста. Москва, Питер, вижу, Орел, Тамбов, Минск, Казахстан, Украина, Липецк, Тюмень. Так, чего-то, чего если кого-то назову, потом скажете. Спасибо вам большое за внимание, за то, что пришли. Итак. Мы сегодня будем говорить о том, как не ошибиться с предложением, потому что предложений очень много. И Это касается не только какой-то компании определенной, это любые предложения. Ну, конечно, главное, о чем пойдет сегодня речь, о а не Все-таки я на всякий случай давным-давно принадлежу этой компании. Очень ее люблю, и поэтому для меня это самое важное в моей жизни. На сегодняшний день, и не только для меня, и не только для жизни, это для здоровья для многих-многих людей. Скажите, пожалуйста, любая презентация начинается с того, что мы самые лучшие, у нас самый лучший продукт, он вообще замечательный, он есть не только в России, он есть еще и в Европе, много еще где, и мы вообще вот лучше нас вообще нету никого». С этого начинается любая презентация. Скажите, пожалуйста, как вы внутри себя ощущаете после этих слов? Что вообще, вот что внутри? Меня это часто, ну, я бы не сказала, что раздражает, но мне становится скучно. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто со мной согласен, кто чувствует так же. Мы самые лучшие, мы замечательные, и вообще, если вы к нам не придете, все, уже все, все погибнете. Это если о продукте. Да. Да, вижу, все согласны. А, кто еще а, чувствует вот такое же раздражение или что-то такое вообще непонятное, а, когда говорят, начинают говорить о заработке? Ну, например, вы у нас работаете очень быстро и очень много, и делать вообще ничего не надо, ну и много-много всего прочего. Что внутри? Как-то вот сомнения, да? Как-то вот, конечно, приятно, ничего не делая, получать деньги, и вкладывать-то ничего не надо, и регистрация это бесплатно, и все вообще бесплатно. Напишите, пожалуйста, восклицательные знаки, что вы чувствуете то же самое, что и я. И не только ску, а вот здесь недоверие начинается. Да? Напишите, пожалуйста, поставьте восклицательные знаки. Да, спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. А, это действительно так, и поэтому я хочу, это все начинают одинаково, и поэтому я хочу начать немножко по-другому. Я не буду говорить о том, что наша продукция самая-самая, да? я не буду говорить о том, что она замечательная, все равно человек должен э, попробовать, посмотреть и проверить. Я сейчас потом покажу вам все вот эти вот, все вот эти вот э, штуки, все этапы э, тех моментов, чтобы понять вообще, оно того стоит, мне идти в эту компанию или не идти. А, продукция из Швейцарии, но я не буду говорить, что она у нас самая лучшая. Так вот, э, все говорят, а мы будем говорить немножко по-другому. Тать, включи презентацию, пожалуйста. Итак, страхов у нас очень много. Первый слайд, поставь, пожалуйста, вот он, вот этот страх и показ слайдов. У да, тебя там показывает. вот. Мы боимся, во всяком случае, даже если мы не выглядим так именно, то мы все равно внутри себя вот в таком состоянии. И даже следующий, если мы знаем, что вот здесь есть деньги, что в принципе, если чуть-чуть шевельнуться, нет, мы прикрываемся и много чего боимся. И здесь два пути. С одной стороны мы прячемся и не идем никуда, с другой стороны, мы говорим, а ладно, попробую, вываливаем кучу денег и идем вообще куда попало. Дальше. Если эм, говорят компании, что вам будут бесплатные автомобили, бесплатные машины, бесплатные квартиры, и потом, правда, оказывается, что за все это надо платить, и более того, чтобы за это платить, нужно вечно работать на этой компании. То есть компания, компания еще привязывает, но вопрос в другом. Условия для получения этих автомобилей, туристических поездок и квартир, Такие, что дойти до них могут единицы. То есть это как лотерея. Но давайте разберем вот эту вот лотерею. Итак, было посчитано по статистике, да, следующий. По, по статистике что если угадать 6 чисел абсолютно в том порядке, который задуман в лотерее, то шанс угадать эти цифры один из... Сколько там 5 миллиардов, да, потому что здесь вот плохо вижу, один из пяти миллиардов, я и и еще написала, и цифры, потому что еще мне понадобилось посмотреть, сколько нулей в миллиардах, и что такое миллиард, миллиард это тысяча миллионов, оказывается, вот чтобы угадать, да, вот лотерея, что такое лотерея, это значит, я рассчитывала угадать точно 6 цифр, если правильно, в правильном порядке, один шанс, из 5 миллиардов. Хорошо, следующий. Если те же 6 цифр, но в любом порядке. Ну, бывают такие условия, бывают. Ну, почему нет? Ну, это же уже там 6 цифр в любом порядке. Ну, в принципе-то можно же угадать. Так вот, это угадывается один из 8 миллионов. Вот на самом деле, чтобы получить вот этот заветный выигрыш, нужно купить 8 миллионов билетов одного тиража, чтобы быть уверенным, что ты выиграешь главный приз. Вот что такое лотерея? В ну, понятное дело, вот как бы сами уже думаете. Следующее. Что у нас в Ивасане? Ивасан Битасан – это та самая марка. Я буду говорить о том, чего у нас нет. Итак, следующий слайд. У нас нет... Бесплатных автомобилей, бесплатных квартир, бесплатных туристических поездок. У нас э, нет э, обещаний, что мы получим огромные деньги и вообще ничего не делаем. У нас нет пустых обещаний э, о том, что э, вот вы только, вы достаточно только прийти, и все уже там само собой уляжется. Угу. Э, у нас нет э, Потому что нам просто платят деньги. Потому что самая большая ценность денег – это когда его своевременность. Если сегодня эти деньги есть – то на сегодняшний день мы можем ориентироваться, что я могу купить на эти деньги, да, что именно, там, не знаю, несколько метров квартиры или несколько запчастей, запчастей от автомобиля, и я могу просчитать, сколько мне нужно месяцев для того, чтобы купить заветное какое-то, заветное желание свое. Тогда они имеют ценность. Но вот представьте себе, это я уже говорю о накопительном, потому что у нас нет накопительного маркетинга, и слава тебе, Господи, и не будет. А, потому что представьте себе, что лет всего-навсего 6-7 лет назад нам сказали, вот сделаешь вот такой-то оборот и получишь, там не знаю, 5 миллионов. А пока ты будешь получать вообще там по три копеечки. Но дело в том, что у тебя же ничего не теряется, у тебя же все копится. Но раз копится, ты когда-нибудь их получишь. Где бы мы были на сегодняшний день? С той оценкой, да, и с тем курсом, который был 6 лет назад и на сегодняшний день. То есть здесь то, что я... В первую очередь усвоила, когда начала заниматься бизнесом, что деньги, это мне сказали бизнесмены, традиционные бизнесмены, они сказали, что никогда не ходи туда, где тебе не платят сегодня, а обещают когда-нибудь там, когда-нибудь, когда-нибудь еще. И это очень важно. Следующий слайд. Очень плохо вижу, сейчас чуть-чуть сделаю. Итак. Нам платят хорошее вознаграждение, исходя из оборота и наших трудовых затрат за определенный месяц. Конечно, у нас есть еще и бонусы. У нас есть еще и бонус за год, если ты добился каких-то результатов, и они, поверьте, очень неплохие. От двух до э, трех, до э, пяти тысяч франков. Просто как подарок, как бонус. Дальше, у нас, конечно, есть еще какие-то акции, у нас есть еще и программа быстрого старта, то есть за то же самое, что сделал человек, там за продажей и так далее, но это все бонусы, а основная зарплата, основное вознаграждение, основные деньги мы получаем, когда заканчивается месяц, и когда мы их получаем, мы имеем возможность купить автомобили, Квартиры и путешествовать по миру сегодня, а не в будущем никогда не буду. Дальше тай. Итак, у нас нет накопительного маркетинга, слава богу. У нас нет ежемесячных обязательных закупок. То есть вот того самого затаривания продукции в несколько тысяч, иногда там сотен франков. И у нас нет дополнительных вложений, если человек захотел заниматься бизнесом. То есть у нас есть дисконтная карта, которая позволяет быть клиентом дополнительно зарабатывать деньги, лидером высокого масштаба, международным бизнесом заниматься, чем угодно. Для этого не нужно никаких а, дополнительных вложений. И у нас нет несбыточных обещаний. Представим, тоже, наверное, надоело, чего у нас нет. Итак, что же должно быть в компании, для которой, которую мы выбираем? Ну, во-первых, конечно, качество продукта. Потому что ты никогда не сможешь рекомендовать людям то, что не купишь себе, чего что не веришь. То есть наш продукт из Швейцарии, растительный продукт, я сейчас потом скажу, как это можно точно выяснить. Не просто поверить мне на слово, а выяснить. Дальше. Нужен ли этот продукт сегодня? Потому что если я начинаю работать, я должна понимать, вообще нужен этот продукт кому-нибудь или нет. Продукт для здоровья а, нужен на сегодняшний день, и на, и на вчерашний день, и на завтрашний день, всем всегда. А уж в нынешнюю пандемию это особенно важно. Что еще очень важно, откуда пришел товар? Потому что если у вас, скажите, страх, когда вам говорят, вот это вот французский, английский, ну неважно какой, а, если у вас какие-то сомнения, страх а вдруг не оттуда. Напишите, пожалуйста, плюсики или что угодно, напишите любой знак. Вот мне сказали, но как мне точно знать? Ну, верю я этому человеку или не верю, это все равно внутри меня какие-то сомнения есть. Да, спасибо. Совершенно верно. Мы их не всегда скажем, мы их не всегда проговорим, но они будут. Теперь. Что еще важно? Хорошо, если я пришел сюда попробовать продукт и немножко подработать, да, ну, на какой-то короткий период времени, все хорошо. А если я хочу строить большую структуру, если я хочу быть э, лидером уже высокого уровня, то мне нужно время. А время, э, что важно для времени? Это стабильность, насколько компания стабильна. На сегодняшний день компания «Вивасан» Um, да, производитель очень важен. Да, совершенно верно. На сегодняшний день uh, компа компания «Два Сан» уже скоро будет 25 лет. И um, Томас Бетовик является очень хорошим налогоплательщиком. Это я к тому, что мы очень твердо стоим на ногах. И еще я одну штучку вам расскажу о стабильности. Именно вот Четко о стабильности. Поинтересуйтесь, пожалуйста, президент компании или там хозяин, владелец заводов и так далее. Куда он тратит свои накопления? Это всегда слышно. Очень часто говорят, вообще сами говорят, вы знаете, у нас такой президент, у него яхты, у него свои собственные самолеты, пароходы, там все что угодно. И почему-то это должно нас радовать и убеждать в том, что компания стабильная. Я вам скажу, в чем самое главный пункт стабильности. Если президент компании тратит свою прибыль не на вот эти сиюминутные вещи какие-то, ну, в общем-то, ну, для удовольствия, да, а вкладывает, как на наш Томас Бетриц, вкладывает их в заводы, в плантации, у него собственных два завода, у него собственные плантации, и представьте, что этот продукт идет из, в одних руках. Он идет от сырья до нас, как до покупателей, в одних руках. У нас есть у кого спросить. Что еще важно? Вот у нас попались, допустим, да. люди, которые в других странах. И мы хотим, да, это мой знакомый, я ему рассказала про Вивасан, я ему показала, он тоже хочет подключиться, очень много компаний, узнайте всегда, возможно ли строить международную компанию. Сейчас в Вивасане, компания в 30 странах официальные представительства и, наверное, столько же неофициальных каких-то небольших структур или складок. Что еще? Маркетинг-план. Вот еще. Вот это, вот это, да, вот это прям очень серьезно. Если вы пришли в компанию и ей один год, мы, ну вот я, я бы здесь очень остереглась, я, я точно не пойду, когда вот такая вот компания совсем молоденькая, да там мало продукции и вообще непонятно, как он двигается, как он идет. А по маркетинг-плану у меня вообще большой вопрос. Если сегодня в компании маркетинг-план объявлен, будет ли он таким же через 5, 10, 15, 20 и даже 25 лет? И вот это очень важная штука. Постоянный маркетинг-план. За 24 года маркетинг-план менялся только в одну сторону. В сторону улучшения. Ну и вступление в бизнес. Когда вам предлагают что-то и говорят, что регистрация у нас бесплатная, поинтересуйтесь, что такое бесплатная регистрация. Да что когда я думаю, ну надо же, ну как-то вот у них получается бесплатная регистрация, а у нас нет. У нас, чтобы получить дисконтную карту, нужно купить 5 продуктов. Правда, на любую цену. И, а будет один и тот же процент скидка. Но все-таки, что такое регистрация бесплатная? И тут я слышу. Uh, регистрация бесплатная – это когда вы даете все свои данные, то есть я отдаю бесплатно свои данные, имейл, uh, телефоны контактные и прочее, прочее, но при этом ничего за это не получаю. Более того, еще, чтобы зарегистрироваться, я еще должна какие-то денежки заплатить ну, за чего-нибудь, за регистрационные листы или за какую-то литературу или вообще просто так. То есть мало того, что у меня забрали мои контактные деньги, и мне не заплатили за это, у меня, я сейчас должна сама за это заплатить. А вот когда же будет скидка-то, мне зачем бесплатная карта, мне нужна скидка. А скидка будет, когда вы купите вот такой-то э, объем продукции. Так, простите, это что же самое? Мы просто не говорим, что регистрация у нас бесплатная, потому что это все как-то вот не очень правильно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, предлагалось ли вам когда-нибудь в каких-то компаниях бесплатная регистрация? И было ли внутри, ух ты, как здорово, ну надо же, надо бы вот в нашей компании тоже, чтобы так было. Поставьте, пожалуйста, У... да, скажите, или плюсики, или нет. У... То есть было ли такое? Да, да, да, да, да, да, конечно. Ну и, конечно, свобода выбора. Что я э, имею в виду по свободе выбора, это когда ты взял дисконтную карту и те, на тебя никто не давит сапогом, никто тебя не удавливает и никто тебе не говорит, что если ты хочешь зарабатывать какие-то комиссионные, ты должен обязательно выкупить столько-то. Ну и так далее. И вот здесь я вам скажу следующее. Есть компания с маркетинг-планом, который основан на страхе, а есть компания, который основан на любви. Все очень просто. Значит, можете даже записать. Если маркетинг-план устроен таким образом, когда вам говорят, ты получишь много-много-много всего, но если ты вот это не сделаешь, то не получишь. Еще вот это вот, если не сделаешь, то у тебя тоже заберут. А вот если еще вот это не сделаешь, то тоже заберут. Как построит маркетинг план Вилласан? Вилласан говорит: вот это ты получишь в любом случае, просто купишь себе и получишь комиссионные вознаграждения дополнительно А если ты еще подпишешь одного человека, то ты дополнительно получишь подарок. А если ты пригласишь на Биопульсат, ты получишь подарок еще. А если ты продашь больше, чем 300 грамм и так далее в ты получишь дополнительно. Чувствуете разницу? Если не сделаешь от ними, или вот это тебе по-любому, даже если себе купишь, и за каждый шаг ты будешь получать еще дополнительные вознаграждения. Следующий конечко. Так вот, как же проверить, это еще один пункт, и вы получите массу удовольствия, когда будете в магазине или в интернет-магазине, где угодно, или в компании задавать вопрос. Скажите, пожалуйста, страна-производитель, вам ее говорят. А не скажете ли вы, где, в каком городе производят этот продукт? Здесь уже будут коситься. А не скажете ли, как зовут владельца завода? где производится наша продукция. Но я вот на этот последний вопрос получила, женщина выбрать будете или вы будете надо мной издеваться. Так вот, мы знакомы лично с владельцами компаний, с владельцами заводов, производителей, лично многие из нас. Потому что наш президент Томас Георгий, это одно из его условий. Где-то один раз в два года, раньше это было чуть ежегодно, мы встречаемся на международной конференции, где наши э, производители отвечают на любые наши вопросы и рассказывают, на чем основана продукция, что они собираются делать, какие у них планы и какова эта стратегия. Просто себе представьте вот этот уровень доверия нашего э, продукта, когда мы понимаем, когда мы можем предпроизводить, сказать, вот этот флакончик слишком темный, а этот, слишком светлый, а вот здесь бы мы хотели другие буковки, ну и прочее. Но этого мало. Хорошо, что это знаем мы. Но вам, вот людям, которые просто приходят и мы вам рассказываем, как вам узнать? Вот у меня здесь прайс-лист. И в прайс-листе вы сейчас увидите первые буковки, там, где артикул продукта. Первая буковка это Первая буква – название завода. Листай, листай, тай. Вот наши заводы. Да? Это Косвал, Освальд, Свискепс, Жельпель, Интрокосмет и Александр Романтика. Так вот, запомните эти первые буковки. И, Е – это Александр Романтика, О – Освальд. C Косвал D, доктор Дюна. А теперь ставим дальше и смотрим. Это все заводы, это фотографии наши. И смотрим вот эту первую буковку в артикле. Е e и так далее. Это эфирные масла. Это завод Эликсан Ароматик. Что это значит для обычного человека, который не знаком с чем? Это значит, что он может набрать в интернете компанию «Александр Ароматика». Мы говорим, что хозяева, владельцы, производители «Криста» и «Сильвио Пригали», которых мы лично знаем, очень их любим. И э, вы можете с ними связаться в Фейсбуке, вы можете спросить, оттуда ли действительно продукт, который мы получаем в России. Следующий слайд, пожалуйста, и дальше просто слайдик, в котором э, другие буковки, если вам видно, конечно, там э, «Доктор Дюлар», Ди, «Си», «Косваль», «Осваль», ну и так далее. Я не знаю, насколько это важно для вас. Для меня это крайне важно и для многих моих друзей, которые мне рассказываю, что ты можешь лично позвонить э, или связаться с производителем Швейцарии, производителем вот этого флакончика, который ты держишь в руках, он, многие из них даже не понимают до конца, они просто на меня тупо смотрят и не понимают, что я вообще говорю. Так вот, когда начинаешь им объяснять, я ты что, как это вообще возможно? Вот, вот у нас так возможно. Вот это степень доверия. Листаем дальше. Итак, еще раз щелкните тачка. Угу. Итак, смотрите, вот три кита, которых я э, оставила для компании. Ну, во-первых, философия компании, что крайне важно. Здоровье, красота, благополучие. Три кита, на которых, наверное, держится вся наша жизнь, жизнь любого человека. И это уже очень важно для всех. Стабильность, о которой я уже говорила, это собственные плантации, два собственных завода, компании «Вивасан» и пролонгированные, пролонгированные контракты с другими заводами на многие годы. Это собственные офисы и филиалы в 30 странах мира, ну и многое-многое другое. Огромное количество литературы, видео, собственные сайты, ну и прочее-прочее. Не говоря уже о лидерском составе, за этот год, поверьте, у нас топ-лидеров, э, серьезных топ-лидеров во многих странах, таких профессиональных, таких ярких, что, пожалуй, я мало где таких видела. Вот, это, вот здесь вот я могу сказать, наши лидеры лучше всех. И э, гарантии. А гарантии, когда нам тоже нужно какие-то гарантии, да, что самое важное здесь? Это легальность. Мы официально, никаких вот серых схем, все официально, и продукт, конечно, сертифицирован, конечно же, есть все гарантии в этом плане, но еще и э, компания, и деньги, которые мы получаем, мы платим также по всем законам э, нашей страны, ну, любой страны, где мы э, продаем продукцию компании «Вивасан». И то, о чем я сказала, это прозрачность информации. Мы всегда можем понять, узнать, спросить напрямую а, и у президента, и у владельцев а, заводов. Дальше. Итак, нет, вернись чуть-чуть. По-моему, там что-то... Нет, все, да? Ага, дальше. Вот. Итак, что нужно сделать, чтобы получить дисконтную карту? И есть ли здесь риск? Когда мы приходим в магазин и покупаем какие-то продукты, или в аптеку, да, или еще куда-то, мы покупаем, нам кто-то посоветовал, мы купили, не факт, что он нам подойдет, не факт, что все будет хорошо, да? но мы купили себе. Мы вложили деньги? Да нет, мы просто купили. Ну, в общем-то, ну, вложили что-то. Так вот, что нужно, чтобы получить дисконтную карту? Нужно выбрать из всего прайс-листа, из трехсот наименований, 5 продуктов по любой цене, от трех рублей где-то примерно, ну чуть может быть даже меньше, для того, чтобы получить дисконтную карту, которая дает возможность. Скидки 23%. А дальше уже можно размышлять о том, кем мне быть в этой компании. Быть ли мне просто потребителем, быть ли мне э, зарабатывать какие-то денежки небольшие э, или... Кстати, как потребитель, у него там море, как маркетинг-план для клиентов, специально сделал президент, маркетинг-план для клиента. То есть, если человек не хочет, он имеет дисконтную карту. Но не хочет быть, сотрудничать там как-то, зарабатывать, он просто хочет покупать продукцию. И вот для этих людей, для наших потребителей, Томас Гетфридт, наш президент, продумал маркетинг-план, который так и назвал маркетинг-план для клиента. То есть человек с дисконтной картой может покупать на 23% дешевле, участвовать в акциях любых, а они у нас сейчас часто в этом времени серьезном, да, может продавать продукцию и торговую прибыль иметь, может получать объемные скидки в зависимости от того, сколько он купил, он может, все это дисконтная карта дает, он может получать премии различные и бонусы, все, что связано с, с компанией, он по всех этих э, дележках прибылей имеет э, право. Он может зарегистрировать своего друга и получить за это также подарок. Он может еще работать на биопульсаре. Это у нас отдельная песня. Биопульсар на сегодняшний день это очень и очень важный прибор. Это немецкий прибор, а в Германии сертифицировать медицинский прибор такого уровня, это очень и очень сложно. Он у нас уже 8 лет. И у нас профессиональные люди и врачи, и не только врачи, потому что это позволяет работать э, людям без медицинского образования, да вы сами, каждый человек, который положил руку на биопульсар, может сам увидеть картинку своего состояния, своего здоровья. И вот представьте, на сегодняшний день просто зайти в офис, положить руку на биопульсар и увидеть вообще, в чем есть ли там проблемы, на что нужно обратить внимание. И работать на биопульсаре можно и зарабатывать небольшие деньги. И э, серьезный международный бизнес, если вам этого хочется. Дальше. Всему этому, как нужно презентовать, как нужно рассказывать, о чем можно рассказывать, всему этому вас научат. Любой человек, который приходит, то есть, когда мне человек говорит, я никогда не продавал, я говорю, слава тебе, Господи, очень хорошо. Я никогда не занимался бизнесом, я говорю, еще лучше. То есть вот это состояние чистого листа, это, конечно, всегда очень здорово. Так вот, обучение у нас, здесь можно учиться, как кому нравится». Если вы хотите вообще не сидя своим, со своим спонсором, вы можете просто открыть сайт uh, viva.sani.com и найти там огромное количество, я не шучу, огромное количество видео, огромное количество всякого рода литературы, uh, очень много um, советов, рекомендаций от уже uh, реальных людей. Если вы хотите работать и чтобы вас вели, у нас тоже есть такие варианты. Причем кто-то хочет работать только в онлайне. И у нас есть такие варианты, где четко по шагам мы вас проведем, как работать через онлайн, даже практически не встречаясь с людьми. Кто-то хочет работать в офлайне, как раньше, по старинке. Хотя я считаю, и, и то, и другое имеет место всегда. Мы можем, у нас есть опыт и по этому поводу. И более того, следующий слайд. Вот посмотрите, это у нас президент компании Томас Гетлин, который, у него уже несколько вот видео таких школ, видеоклассов, и последняя школа, я считаю, просто великолепная. И для самого начала бизнеса, и уже для лидерского состава, вот эти уроки президента выложены и в ютубе, и на сайте компании, то есть и на нашей платформе. Следующее. Что же это за платформа такая, о котором я говорю? Но здесь я просто показал, что Томас Гетффид президент действующий. Он лично проводит презентации, он лично проводит семинары и он лично проводит обучение. Вот эта картинка, живая, живая фотография в Воронеже в 2012 году, когда мы только получили, купили эти биопульсары, и вот Томас Гетффид обучает дальше. Это тоже важно, когда человек точно знает. Вот этот биопульсар, рефлексор, рефлексограф, щелкни еще раз. Я там наверху выложила сертификаты и просто картинка, как это выглядит. Вот там вот на компьютере сразу видно уже энергетический уровень своих органов. Вообще, ребята, я даже просто говорю, для нас это сейчас обыденно. Но каждый раз, когда я вообще думаю о том, что я могу увидеть э, свой собственный организм в красках, то есть ауру его, или увидеть его энергетический уровень, ну это, конечно, уже не, даже не 21 век. Пошли дальше. Шесть систем, рука на которой, это просто вот показала дальше. Все очень просто, просто, просто. Я вам предлагаю зарегистрироваться или подписаться на наши новости вот на этом, на этом сайте zkbv.ru. Это аббревиатура «З» – здоровье, красота, благополучие с это философия компании, это наш сайт. Продолжаем. Обучающая платформа Випостарс. Uh, и вот на этой обучающей платформе можно найти и много видео, и много уроков, которые уже на сегодняшний день нас записал великолепный технический народ директор Игорь Черноусов. И это и компьютерные программы, это и ликбест, так сказать, компьютерный, и различного рода инструменты, по которым можно двигаться, подписывать, работать уже легко. Они все расписаны и и следующий слайд, здесь много различных курсов уже, которые там есть, и в том числе, конечно же, в первую очередь, это уроки от Томаса Йотфида, но и все остальные. И здесь очень легко к ним получить доступ, то есть первую часть, которую мы будем делать для всех даже незарегистрированных людей, просто как презентация товара, презентация маркера, ну примерно то, что я сейчас говорю. Чуть-чуть пошире, может быть, по короче ролики, но пошире, э, по конкретнее э, информация. А для того, чтобы уже получить доступ к конкретным урокам, нужно всего-навсего быть зарегистрированным. Листаем дальше. Называется обучающая платформа VivaStars. И э, по, чтобы попасть на нее, нужно кликнуть вот на эту э, ссылочку zkbv.ru CR, то есть тренинговая площадка. Вы увидите, вы сможете подписаться. Следующий слайд. Нет, до того был. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, это я напоминалку себе, чтобы мне не забыть. Свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил. Если вам интересны наши прямые эфиры, то вы можете подписаться на наши новости, нажмите внизу на кнопочку «Подписаться» и э, заполните форму анкеты, и мы обязательно ответим э, вам, и свяжемся, и ответим. Дальше. Итак, что нужно сделать для того, чтобы э, пользоваться продуктом из Швейцарии? Который мы можем точно и мы можем э, точно понимать, что это из Швейцарии. Мы можем связаться. Еще раз кликни, пожалуйста, на Ага. Спасибо. Мы, мы можем связаться с владельцами и попробовать этот продукт. А, дальше. Вы можете участвовать, как я уже повторяю, и в акциях, и э, зарабатывать деньги, дополнительно как-то немножко подрабатывать, приглашать своих друзей и уже за это получать э, подарки, за то, что они тоже получили дисконтную карту. Что для этого нужно? Выбрать всего-навсего 5 продуктов. Любых. А цены, которые у нас есть, вы можете посмотреть в прайсе, но они начинаются, по-моему, от 450 рублей, если я не ошибаюсь. То есть все это в где-то от, от 500 рублей до полутора и 2000 тысяч. Ну, есть несколько эксклюзивных совершенно продуктов, которые э, стоят э, несколько больше. То есть это абсолютно реальные цены даже для сегодняшнего времени. Опять же, если вы хотите зарегистрироваться, проконсультируйтесь с человеком, который вас пригласил. Он вам точно подскажет и расскажет исходя из ваших проблем. А может быть вам понадобится биопульсар. Дальше. Итак, дорогие мои, вот эта листовочка у нас была где-то лет 10, наверное, назад. Она, э, в общем, здесь Вивасан только вот в серединке. Здесь нет ни адресов, ни телефонов, ни, в общем-то, никакой рекламы продукта как такового. Но работала эта листовка очень здорово. Потому что те слова, которые мы подбирали, подбирали вместе, э, это было... Ну, сотни человек, которые выбирали э, те слова, которые вдохновляют. Здесь есть слово вивасан вместе с будущим, с энергией, с сегодняшним днем, с силой, с жизнью и так далее. И есть еще вид швейцарского озера, а там золотая рыбка. Вот для того, чтобы не перепутать и открыть свою золотую рыбку, нужно задавать вопросы и понимать Куда я иду и какое предложение мне действительно интересно и безопасно. Теперь ваши вопросы. Следующий, не помню какой слайд, если это объяснилось, Сань, посмотришь, никакого. Все, значит, мы закончили. Спасибо большое. Есть ли у вас вопросы? Да, есть ли обязательные закупки? Потому что Нет. во многих компаниях обязательные закупки и обязательные регистрации. Нет, у нас нет ни обязательных закупок, ни обязательных регистраций, абсолютно. То есть если человек клиент, то он и работает клиент. Но если уже человек получает комиссионное вознаграждение, то есть у него уже оборот достаточно приличный, где-то начиная от, так, ну, где от 100 тысяч, да? По-моему, так. То один продукт, который нужно закупить, один-два продукта, которые нужно закупить. А так нет, пожалуйста, как потребитель вы вообще можете спокойно покупать один раз в полгода или пригласить кого-то. На самом деле даже время. Еще вопросы? Добрый вечер, с вашего позволения. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот такой вопрос. Сейчас очень модно э, ворвалось в жизнь понятие кэшбэк. Да? Вот кэшбэк, кэшбэк. Что у нас есть в Ливасане в плане кэшбэка? Ну, я, во-первых, хочу вам представить. Это Василий Дедочкин. Это один э, топ-лидер нашей компании, один из самых ярких топ-лидеров. Они работают вдвоем с женой. И я... Э, Благодарна, что присутствуешь сейчас. И, Василий, ответь, пожалуйста, на этот вопрос сам. Лучше тебя это сделать. Да. Вы знаете, вот когда появилась вот эта фраза, только появилась, вот кэшбэк, карточки рассчитался, получил кэшбэк, и людям это так нравится вообще. Ну, почему бы не понравилось, когда идет возврат денег с твоей личной закупки. Да? Классно. И у меня в голове, думаю, господи, Президент компании «Вилосан» господин Томас Гетфрид дал вместе с маркетинг-планом кэшбэк еще 24 года назад. Согласно маркетинг-плану, любой человек получает возврат с личной закупки, начиная от 4 до 21%. И мало кто сегодня осознает вот эту вещь, даже из наших коллег, наших замечательных партнеров – что у нас этот кэшбэк существует уже вот 24 года. Причем в таких размерах, что... Ой-ой-ой. Все, спасибо. Спасибо большое, Ставь? Василий, Замечательный вопрос и замечательный ответ. Да, действительно. Вот самое главное, это правильно назвать. Когда в других компаниях, я слышу, что у нас пенсия, то что они говорят? Какая может быть пенсия? Кстати, та компания, которая обещала пенсию, ее уже давно нет. Это тоже не важно. А потом, я понимаю, они говорят о пассивном доходе. Ну, так пассивный доход, он, вот он, ради чего, собственно, любой сетевой маркетинг, да? А вот о кэшбэке, я все время думала об этом, думаю, каким образом, что мы получаем. А, так вот, действительно, 24 года назад Томас Гетри там сделал этот кэшбэк. Только теперь его так сильно назвали. Но это уже разговор о маркетинг-плане. Мой вопрос задать, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Чем кэшбэк отличается от скидки вообще по существу? Не проще ли сразу сделать скидку, чем потом кэшбэк возвращать? У нас есть и то, и другое. Спасибо большое за вопрос. Скидка идет сразу. Как только получает человек дискордную карту, у него идет 23% скидка. Это его основная скидка. А дальше, в зависимости от объема, сколько он купит, ему еще идет вот этот возврат. Ну, например, если на 68 франков человек купил, ему будет в конце месяца возврат, э, продукцию на его выбор в размере 4% от его закупки. Если до э, еще определенной суммы там, около 300 франков, значит ему будет э, 6%. То есть это две разные цифры. Есть скидка и есть еще возврат. Опять Нет, вопрос немного не о том. Вообще суть, в чем их разница. Но ну, то, что мы можем сделать скидку, допустим, ну, и у человека просто сразу уже он не будет платить и не надо будет возвращать лишнего. Вот, он так будет платить есть, раньше, то есть не надо будет ему лишнего возвращать. А кэшбэк – это он заплатил, а потом еще вернуть ему. То есть не проще ли сразу сделать скидку на размер кэшбэка? Почему, в чем прелесть кэшбэка перед скидкой? Наверное, плохо объясняю, потому что у нас есть определенная скидка, вот 23% дисконтная карта, которая всегда, вот купил он один продукт, два продукта или 200 продуктов, у него это определенная скидка. Он не платит, он вот на 23% меньше платит. А кэшбэк это от того объема, который он купил за месяц. То есть ее невозможно сделать. Ну вот в течение месяца он покупает на 10, потом на 100, потом там на 10, 20, 30. Если он на 30, у него нет кэшбэка. У него есть просто скидка. А если он дошел до 65 франков, у него дополнительно к этой скидке еще идет возврат. То есть его невозможно заранее сделать, поскольку мы не знаем, насколько человек в конце месяца закупился. Ольга Васильевна, вот можно два слова. Да. И вот к тому, что вы сказали, я бы немножко добавила, что чем важен кэшбэк у нас в компании – тем, что не просто вы купили и получили скидку сразу, если учесть и кэш кэшбэк туда, но дело в том, что вы этот кэшбэк еще будете получать э, в зависимости от того, как прокупились ваши люди. А предугадать заранее эту скидку сделать невозможно. То есть... вот, Тать, спасибо огромное. Вот это наши лидеры. Татьяна Павлина. Вот спасибо, теперь не... Слушайте, ну я вот об этом тоже вот сейчас, я объясняла, когда я об этом не подумала. Таня, спасибо тебе большое. То есть, кроме того, что я купила, если моя структура купила на определенное количество, я буду иметь тоже скидку за их покупки. Кэшбэк вот этот самый. Спасибо. Можно еще вопрос? Два да, вопроса. Пожалуйста. У меня первый вопрос по поводу организации бизнеса. Вот если я решила здесь в вашей компании строить свой бизнес, И? каким образом будет выглядеть, так скажем, система отчетности? Это я сама должна нанимать людей или об этом заботится компания? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я поняла так, что Vivasan – это ваша не первая сетевая компания. Да? Ну, как вам сказать, Правильно? как сетевая первая. И просто я хотела, хотела узнать, вот все-таки для вас, второй вопрос мой, для вас, что было решающим моментом выбрать именно эту компанию, если у вас был опыт работы ну, в каких-то других компаниях до этого? Так, да, ну, что касается организации, с первого вопроса начнем, что касается организации бизнеса, что вы имеете в виду? Что э, будет ли спонсор или какой отчетность вы имеете в виду? Ну, я, допустим, и веду, ну как движение, то есть вот как обычно там на производстве, например, есть бухгалтерия, есть экономический отдел, как это выглядит компания это человек, который собирается бизнесом заниматься, он это сам организует или а, у компании… А? Поняла, отличный вопрос. Отличный вопрос. Потому что любой бизнес требует и понеслась да, аренда, бухгалтерия, аудиторы, ну и много-много чего. Закупка продукции, там калькуляции и прочее. Здесь компания берет все на себя. Если ты хочешь, конечно, в каком-то городе организовать свой собственный склад, то здесь уже второй вопрос, это еще и дополнительные могут быть э, прибыли, дополнительные деньги. Если ты не хочешь связываться с товарами, со, со складами, то ты открываешь, и сначала вообще можно без ИП начинать работать, естественно, ни один нормальный человек э, не будет открывать ИП, когда у него пока еще вообще оборотов таких больших нет. И э, если ты э, открываешь свое индивидуальное предпринимательство, то вся вот эта вот э, путь, которой занимаются бизнесмены, ее берет на себя компания. Логистика, склады, бухгалтерия, э, и про, вот, компьютерная программа достаточно сложная. Более того, мы можем вот в эту же единицу, в режиме онлайн, мы можем увидеть, в какой стране, где у меня кто купил. То есть, если я или вы, каждый вот из сотрудников, из дистрибьюторов, которые открывает, Лидерский портал, так называемый, на сайте у нас для, для, для, всех, для всех клиентов. То есть любой человек, который получил дисконтную карту, уже имеет доступ к этому порталу. И он открывает портал, и в ту же секунду он видит, какая покупка у него прошла, сколько ему полагается там вознаграждения или бонусов. Если у него есть зарегистрированные люди в других странах, то они могут они также увидят. Вы можете увидеть, кто и сколько купил вот в, этот, в этот момент. Да? Это вот очень важно. И что остается? Остается просто пользоваться тем, что предлагает компания, и предлагать и передавать вот эти все обучающие материалы, видео, литературу, какие-то лекции, которые дают, дают наши профессиональные врачи или профессиональные консультанты. И не связываясь со всеми вот этими не очень, ну скажем, не очень веселыми пунктами в работе. Только это. Это первый. А второй вопрос которые вы задали. Но здесь я работаю 21 год, 21 год, и я надеюсь, еще подольше поработать. А до этого у меня был не сетевой маркер. У меня была компания прямых продаж, которая позиционировала себя, ну, в общем-то, да, что-то похожее на сетевой. А, но в этом случае, чтобы я очень благодарна той компании, очень благодарна, потому что там был очень жесткий режим и жесткое обучение. Но при этом, почему я все-таки поменяла, почему я оттуда ушла? Потому что маркетинг-план, который обещали, когда я приходила и спустя 6 лет, я отработала там 6 лет в этой компании, когда уже через 6 лет, это было два разных маркетинга. Более того, буквально каждый месяц менялись какие-то условия, Каждый месяц, а то и чаще, то есть некие циркулярные письма, сделайте вот это, получите вот это, а через месяц говорили, извините, мы передумали, вот этого не получится. И говорить людям, э, обещательно, что обещает компания, а потом отказываться от своих слов, ну это было крайне, ну, ну это совсем прям ужасно. И вот здесь вот это было важно. Ну и, конечно, качество продуктов. Конечно, качество продукта и прозрачность. Все то, что я его перечислила, это было решающим для того, чтобы я туда пришла. Ответила? Скажите, пожалуйста, а чтобы развивать бизнес, обязательно делать продажи в компании Вивасан? Чудесный вопрос. Вы можете вообще ничего не продавать. Вы можете совсем ничего не продавать и только регистрировать людей и за структуру получать и очень серьезные деньги, конечно, на структуре. Не сразу. Не сразу. Всем, если вам скажут, что вообще приходите, пару звонков сделаете и будете получать от 100 тысяч и выше, бегите оттуда. Но это мой, моя рекомендация по опыту и по возрасту скажем так. Потому что вот таких вот денег не бывает просто. Поэтому продавать не обязательно, если ты хочешь, покупку. Если ты хочешь продавать, то там двойная оплата еще и за продажи есть. Там есть еще одна фишка, которую уже вам расскажут ваши люди, которые вас пригласили. Можно еще один вопрос? Да. Скажите, вот, но ну, обычно компании там, ну, до, до пандемии, по крайней мере, это... Было, ну, какие-то семинары организовывали. А вот если я хочу как бы обучиться, да, ну, то есть понятно, что ну, новая для меня, допустим, эта, эта тема, вот, сетевой, Каким образом можно будет получить, так скажем, знания какие-то, да, информацию? Какой -то. Здесь какая-то есть у вас обучающая программа или что-то такое подобное? Да, да, да. Ну, вот я показывала ее на… Э, если презентацию вернусь, да, то можно показать еще раз. У нас есть… Кроме, еще раз повторяю, огромного количества на сайте информации, но это еще и обучающая платформа Viva Stars, где мы сейчас собрали огромное количество, но по шагу не огромное, но большое, но не огромное. Оно как бы мы стараемся сейчас выстроить, оно новое у нас, есть всего несколько месяцев, сколько с марта месяца, да, Игорь? Март, апрель, май, июль, август, полгода. Полгода, там, может быть, семь месяцев, еще небольшой ребеночек такой. И э, мы сейчас пытаемся выстроить абсолютно четко, конкретно, прямо по пунктам, вот это то самое обучение, что должен человек пройти для того, чтобы у нас еще есть для тех, кто любит читать. И даже для тех, кто не любит читать, его можно за вечер проглотить. Книжки от Томаса Гетрида, президента компании. Как начинал он и что он рекомендует делать. Он конкретно. И вот э, книжка «Первые шаги в бизнесе» «Вивасан», «Путь к успеху» – это наш устав, но сначала идет философия рассказ о том, о многом чем. Это еще его уроки. Но это очень вещи такие серьезные, дорогие, которые можно прочитать и изучить. Поэтому с обучением у нас все хорошо. Спасибо. Еще такой вопрос, когда вы отвечали, что в той компании некорректно происходили изменения, а вы сказали, что в этой компании 21 год работаете. Вот за эти да. 21 год были ли изменения какие в компании? Да. были изменения в компании. То есть э, у нас, например, за продажи были, а вот когда человек продает, просто, или себе покупает, кстати, да, и он получает... Э, кроме скидки, он получает тот самый кэшбэк, о котором мы говорили. Он получает объемную как, вот этот кэшбэк, объемная скидка так называемая, он получает премию и в общем все было хорошо. Ну и торговую прибыль с продажи, если он продает. И вдруг Томас делает такой вот такой шаг, называют это быстрым стартом, и для людей, которые любят продавать, для продавцов конкретно, он дает еще почти столько же, сколько давал в объемную скидку при определенном объеме. И э, человек может получить уже, ну, предположим, за определенные продажи он получал там, около 40 тысяч рублей за продажи, и за те же самые продажи при тех условиях он получает около 90 тысяч что-то товаром, что-то деньгами и так далее. Вот это было изменение, конечно, совершенно такое универсальное. Кроме того, собственные заводы и собственные плантации дают возможность президенту компании не повышать а снижать цену. И вот буквально там несколько месяцев назад на 26 наименований продукции он снизил цену от 10 до 30 процентов, что тоже вообще вот на сегодняшний день очень-очень сложно это сделать. Вот, я поэтому я вас спросила, это все плюсы, а минусы были в изменении компании? Изменения маркетинга в минусе? Ну, я таких не знаю, если честно. Ну, спасибо. Кстати, надо подумать. Вот сейчас не могу, вот на скидку я не знаю. Ольга Васильевна, с я вашего позволения для, да. для Жанеты ответ такой небольшой. В скольких компаниях были и почему, и столько лет, да? Жанет, ответ для вас. Я скажу так. Компания «Вивасан» для нас супруга – это четвертая MLM-компания. И в четвертой MLM-компании международном концерне «Вивасан» мы задержались на 20 с лишним лет. Почему? Потому что предыдущие компании MLM, они все замечательные, все хорошие, но… Был такой момент, немаловажный, по крайней мере, для нас, где мотивация идет на большие прокупки для повышения квалификации и получения прибыли. И вот эти вот прокупки, согласно маркетинговым планам, они очень многих людей загнали в долговые, ну, назовем прям так, ямы, да. Вот в одной из компаний, в первой компании, не буду называть ее название, вот мы как раз оказались в такой крупной долговой яме, после чего, собственно говоря, было огромное разочарование в целой индустрии. Собственно, почему идет такой шлейф негатива у многих людей, даже не знающих, не понимающих на МЛМ индустрию Потому что они где-то кто-то сказал и как-то вот так вот разнеслось. Почему именно компания Вивазан и 20 с лишним лет сотрудничества только по той простой даже причине, что здесь ни один человек не скажет, что он по причине маркетинг-плана по причине меня спонсора, по причине президента компании оказался в долгах, потому что компания прозрачно показывает ваш финансовый рост, выплачивает все до копеечки вам каждый месяц, да и никогда не заведет вас в те условия, что вы что-то должны, должны, должны, для того, чтобы что-то, что-то получить. Вот даже самый первый момент – нет обязательного объема закупки – для получения заработанной вами бизнес-прибыли. Это говорит о чем? Вы создали структуру, у вас появились люди, люди закупают продукты для себя, для родных, неважно, да, есть товарооборот. И вам нужен определенный объем бизнес-прибыли. Но вы в этот месяц не покупали ничего, потому что вам не надо, реально, вы купили, у вас это есть, вы этим пользуетесь. Все, ноль, ноль личного товарооборота. И при этом, при всем, согласно маркетинг-плану, вам выпла выплачивается положенная вами заработанная бизнес-прибыль. Вот такая огромнейшая разница, которую надо понимать и осознавать, когда э, человека приглашаете в бизнес, когда сами приходите в бизнес. Потому что э, таких, знаете, внешне мотивационных приемов очень, на самом деле, много, которые применяются при приглашении людей к сотрудничеству. Но потом, по сути, вот это называем, мы называем так подводные камни, которые потом начинают вылазить, на которые вы попадаете, об которые ударяетесь. Вот таких подводных камней за 20 лет я не увидел сотрудничая с компанией «Вилосанта». Спасибо большое. Спасибо. за Спасибо, Спасибо, за Спасибо. За Спасибо. За вы знаете, Спасибо можно... Василий. Что? Можно некорректный вопрос? Я так понимаю, да, Ольга да. Васильевна, лидера компании, а чего вы добились за все эти годы? Ну, я вообще не люблю перечислять вот как-то этого всего. Я могу вам сказать, что я на сегодняшний день, я думаю, что и Василий это подтвердит, и многие топ-лидеры, и многие даже не топ-лидеры, а просто вот лидеры компании, которые, у которых есть и квартиры, и машины, и объездили уже полмира, вот ждем, когда кончится пандемия, и поедем дальше. Но неловко перечислять это все. Я могу сказать, что это, ну, на сегодняшний день это абсолютная финансовая независимость. И у меня есть все, что я хочу, даже немного больше, иногда много больше. И есть еще то, что составляет вот как бы вот это будущее. Даже если, даже вдруг, если что-то, у меня есть на что прожить много-много лет вперед. Не знаю, как это. Вопрос к Василию, простите, я сегодня такая, может быть, активная. У меня вопрос, он обновился, что с супругой, да? То есть у вас есть форма, я так понимаю, семейного бизнеса, получается? У Василия? Или у меня? Да, вопрос у меня к Василию был, он сказал, мы с супругой. Значит, у вас да, есть да, форма семейного да, бизнеса? Да, да, на у нас в компании у нас, в нашем концерне предусмотрен, что называется, семейный контракт. Ну, это так звучит, контракт. А, да, у нас семейный бизнес, мы вместе с супругой развиваемся. Спасибо, интересно. А вообще, вы знаете, вот в любом бизнесе семейный, э, семейные контракты, они не удваивают, они упитеряют, а то и, а то и больше вот этот успех. Потому что одно дело работает человек один, ему надо как-то раздвоиться, да, еще и плюс семью. Ну, хорошо, что есть поддержка, когда есть поддержка. А когда люди еще работают в бизнесе вместе, в нашем особенно бизнесе, это, это супер, супер успех. Это очень классно. Можно еще вопрос? Да, Скажите, пожалуйста. пожалуйста. А есть ли возможность строить бизнес онлайн э, в разных странах? Да. Да. И у нас есть люди, которые, во-первых, это э, достаточно, достаточно несложно. Я не могу сказать, что все просто и легко. Нет. Работа везде работа. Здесь нужно в чем-то разбираться, где-то что-то учить. -то... Но есть поддержка, есть лидеры, есть спонсоры и есть поддержка. И вот э, размах и международный бизнес в режиме онлайн, особенно на сегодняшний день, вот здесь вот, пожалуйста, есть всякие возможности, потому что есть сайты, есть интернет-магазины, есть сайты на английском, немецком, русском языке, есть сайты на, в тех странах, которые есть на их языке собственном, то есть это и Болгария, и Германия, и Бельгия, и так далее, Франция. То есть здесь возможности огромные. Если там есть э, представительство, филиал, это вообще красота. Вот человек подписывается, списывается со, со складом или с интернет-магазином и э, начинает работать. Если там нет представительства, тоже красота. То есть он начинает вот это развитие в собственной стране, э, как бы, ну, Здесь, может быть, по деньгам это даже несколько более удобно, чем когда склад есть, но зато внутри тебя вот эта миссия и то, что ты добиваешься этой миссии, это, конечно, здорово. Можно еще один вопрос? Я хотел бы спросить у вас. Вот Я вижу, что вы ну, абсолютно преданный человек компании, и, я так понимаю, работаете с удовольствием. И вот такой провокационный все-таки вопрос. Есть ли что-то в принципе такое, что могло бы, ну, так скажем, отвернуть вас от компании? Вы когда-нибудь думали вот над этим? Вот есть ли такая да. вещь, вообще в принципе? Конечно, есть. Конечно, есть. Ну, во-первых, вот что абсолютно точно. Вообще такой вопрос: я думала об этом, но вот не в таком ракурсе, как вы задали этот вопрос, а вопрос шикарно задан. Мои страхи, да? Мои страхи, мои боязни, если вдруг... Я просто очень хорошо знаю президента компании многие годы, я знаю владельцев компании, здесь этого страха нет. Но чтобы могло, если бы я была не Белосарий, я а в другой компании, чтобы могло бы меня навсегда отвернуть да, от этой компании, если бы этот продукт начали производить на территории другой страны, а не Швейцарии. То есть это был бы уже не оригинал. То есть это был бы генерики, в которые я категорически не верю, то есть я слишком хорошо знаю, как это все делается, в принципе, вот и все эти дженерики и прочее, это первое, и второе, это, конечно, нечестность со стороны, или нечестность, или как бы то, что обещали выплатить, но не выплатили, и даже не мне, я там могла быть, а людям, которых я пригласила, я поручалась за компанию, и вот здесь вот это тоже был бы пункт, который, которые, бы, наверное, очень меня расстроили, скажем так. И э, за три вот этих, э, три уже у нас было, да, я пришла в 98 году, э, в 99 году, в 98 был э, кризис, потом он был в 2007 году и вот в 2014. -м. И очень многие компании, это я знаю точно, не выплатили лидерам и сотрудникам, и дистрибьюторам, не выплатили... Э, Комиссионное вознаграждение. Ну, вот так вот, вот кризис, вот мы, к сожалению, не можем, вы должны нас понять. В Вивасане выплачено было все до единой копейки. Никогда, ни при каких условиях не было такого, чтобы Томас не выплатил комиссионное вознаграждение. Бывало такое, особенно в 98 году. Когда еще только-только становилась на ноги компания, с 96-го, 96 э, начали, а в 98 м грянул этот кризис. И чтобы выплатить все и за продукцию, а представляете, скачок был, э, такой колоссальный скачок э, валютного курса, что покупать то надо было по той цене. И э, Томас практически обанкротился. Но здесь лидеры еще поддержали, здесь все просто стали, но он выплатил все абсолютно, просто стали и сказали, мы поможем, мы выстоим, мы поднимемся. И так и случилось. И вот это одно из самых дорогих и ценных вот этих свойств, по которым ты будешь оставаться в этой компании очень долго. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Если нет вопросов, давайте прощаться с вами. И я очень благодарна каждому за каждый вопрос. И будет больше вопросов, пишите, мы обязательно ответим. Подписывайтесь на наши новости, приходите к нам на прямые эфиры. Мы очень, люб, очень любим разговаривать, вы уже заметили. И очень любим ваши вопросы. И я как раз писала в анонсе, что ваше мнение, ваше сомнение. И вот это получилось это здорово и огромное вам спасибо всего вам хорошего будьте здоровы оставайтесь здоровы богаты и счастливы больше радости и больше улыбок счастлива жизнь одна живем красиво до свидания